всем привет в этом видео я играю снова в ГЭСГО и погнали ГЭСГО говорится ГЭСГО а говорят все ГЭСГО окей, let's go Я пистолетик по Я с пистолетом люблю. ходить Погнали. Погнали, кит. Поворачивай, поворачивай. Ой, ой кажется, я вылетел ой ой ой ой ой ой ой все. У меня ППХ стоит, чувачье. Ой, ну Дебил, коп, нахер отвали. Так, будем покажете. Что... Для бомба? Так поставь его где-то. где, где кое-что сделать? О, Никита. Да иди ты сюда, я тебя прикрывать хочу! ]umbaử�. Он читер! Хи-ки-ел! Кто-то в него кинул! Козёл! Вы вот видите, козел. Таких козлов. Ахе. Меня опять. Да ничего, бомба как бомба. Окей, okay, let's go. Нет, да не ты. Вс, погнали, погнали. Самое легкое оружие это у меня. Так. Надо держаться ближе к отсюда. А, вон копа. То подождите, я потерялся, я от копа отбивался, кажется. А где? А, собака. Блин, бунду, я их ненавижу Сейчас я заточу. Неиси заточу. А почему ты в разыскиваете, хотя у тебя 0 убийств? Иди... Э, это что было, извините? Да я знаю, что надо идти. Не тупой. Так, при... мы вас. мы прикрываем, Никитя. я что-то перехотел. Там, там, все. Там. Давай, давайте, давайте. Я Что за этого удара вырубил? А козел. Они охренели. У меня бомба. Теперь вы меня прикрываете. Lock and Быстро, у меня бомба. Сейчас. Прикрывайте. Я не знаю, куда здесь идти. Ага, ну сквозь блога! тоже давай, давай. О -о -о. Да, Даня, потому что я почти бомбу прицепил да. Фух, у меня нету бомбы go, go, go. у кого бомба go, go, go. погнали no. о я не купил пу не за пушка моя упала а я с пистолетом хожу. Да я задолбал этот пистолет выкидывает, ненавижу. Что, Никита, я надо их обойти. Давай. А вот он вот собака, Сади, он вот тут каждый раз сидит. Ага, Сади, он там. Никита, он вон там, осторожно. Конечно, сына в топе. А, мы за полицейских. А я себе пистолетники покупаю, которые очень сильные. Он очень стреляет хорошо. Кунай! Он же я не могу из пистолета я не умею стрелять. А я умею, я тренировался. Надо с прицелом, мне ну, оно не удобно. Я его убил почти. Я его, кажется, убил. 30 секунд нету больше патронов, только нож остался. Okay, Мы за полицаев? Так погнали, давайте. Flash out, Собака. Этот медведь снова играет. За кого Никит? А, мы полицаи. Флаш-аут. Даль. Гунай! А, ослепляху. Он Он... Обс... Гунай! Я одного вырубил а как а почему бомба тут валяется я не могу подобрать 30 seconds left. похороняем ⁇ я копие А где ми собака? А он опять меня убил, килри. Okay, Погнали дальше в то место. Быстро я купил бомбы. Что, Никита Ярк первый? поп ин Давайте, давайте! Врываемся! Одного убил! А -а -а. Он снова меня убил. Он меня снова убил. Бомбин Здесь можно запаркурить. Я там уже паркурил, невозможно. Ну давай, игра, начинайся. Без звука. Я очень высоко поднимаюсь. А, террориста взорвала. Ха-ха. его Я купил штуку, чтобы бомбу обезвредить. А Давай, кидай. Это, надеюсь, ослепляющее. А, Никита. Поппинг смок. Так ah! Я купил очень классную бомбу. так так покупаем пистолетик я я я я я я Окей, okay, let's go. Тихо, я кидаю бомбу. Граней! Поппин Она задала удара. А меня? Там команда тёток, они реально. Got the Не люблю тёток теперь. Команда девчонок, они блин. Это руф вам надо убирать. Давайте. Давайте. Давай, Это последняя катка для записи. The have won the game. Они... Заха. Заха, 21, 4 убито. У меня бомба! Прикрывайте меня! Они наверное, опять в том же месте. Вы меня прикрывайте! In smoke. Throwing a firebomb. А где бомба должна быть? Ааа! Собака! А, я кстати бомбу никогда не Всем пока!